Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим и это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2, Тинастия Капоны. Вы смотрите 27 серию. Итак, что же у нас на повестке дня? Когда я дрожащей рукой опустил перо, было уже раннее утро. Возможно ли это? Неужели мне удалось предсказать грядущее падение звезды? Вытерев пот лба, я еще раз перепроверил свои отчеты. Ошибки нет, все сводится, все сходится. Откинувшись на спинку стула, я наконец расслабился. Кто бы мог подумать. Теперь я знаю точно, когда именно произойдет это чудо. Ну, у нас есть возможность еще раз прославиться за счет того, что мы открыли комету. Давайте соберем толпу, чтобы засвидетельствовать мой триумф. Хотя это может закончиться, например, печально. Вдруг он ошибся в своих расчетах и такого не будет. Ну... Это, не, это уже не мои проблемы. Кстати говоря, у нас Верца повзрослел. Посмотрите, какой он теперь. Божечки мои! 24! 24! Интриги. Неуловимая тень. Этот юноша освоил искусство интриги и может стать идеальным тайным советником, а также прекрасным наставником для потенциальных макинаторов. 24! 24! Вот это да. Давайте ему, пожалуй, почетный титул. А, естественно, естественно. Так. Ты будешь у нас наследником семьи, разумеется. Я тебя назначу судебным следователем. Где ты? Большинство должностей, которые, возможны, я тебе дам, чтобы у тебя рос престиж как можно скорее. Так, Верховный адмирал. Э верховный адмирал. Я могу тебя назначить верховным адмиралом? Нет, похоже, не могу. Так, ну тогда пускай будет Марка, верховный, адмирал, верховный Судья. Так, Верховный Судья. Не могу. Похоже, я могу только назначить его только на одну должность. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы наш сын вошел в совет. Вот, он может быть управляющим. У него 13 военный навык. Конечно, лучше было бы видеть его на должности тайный советник. Но он должен быть в совете на любой должности, какая бы она ни была. Можно, например, назначить его канцлером или маршалом. Нам главное сделать так, чтобы наши вот могущественные вассалы они не уходили из совета. Вместо них нельзя никого назначать. А вот, например, безземельных можно просто так, куда туда-сюда и все. Mm -hmm. Вот Марка Ты кем еще можешь быть? Будешь канцлером? а? Слушай, Марка Давай я тебя назначу канцлером Так, э, поменять должность в совете э, Канцлером будешь И теперь, э, теперь сына Теперь Верцу, Я э, тоже меняю ему должность в совете И он у нас становится тайным советником вот так вот. Uh, <ин socioeconomic> вот, вот, вот так я и хотел. Так, дальше. Uh, вот Кристофор теперь у нас стал управляющим. Его бы, конечно, лучше сделать uh, канцлером. Давайте-ка назначим его канцлером. Короче, сейчас я всех поменяю в совете. Друг с другом. Вот, теперь, теперь управляющий ты у нас бездарный. Ладно, будь пока управляющим. Там, администрируй. Вы давайте чем-нибудь все занимайтесь. Вот, кстати, нужно бы сфабриковать претензии. На кого бы нам сфабриковать претензии? Я думаю, нам стоит развиваться в эту сторону, в сторону Хорватии. Расширяться, точнее. Мы давайте сфабрикуем претензии на вот эту провинцию. Захумле. Или Захумле. Так, эм... Маршал пока пускай ничего не делает. Он должен быть в любой момент готов для того, чтобы встать во главе армии. Так, тебе давай отправим подарок. Ты раскрывай заговоры. И все, все чем-то заняты. Замечательно. Так. Когда у нас там начнется крестовый поход? Через 100 дней. Так. Наследник не в браке. Верса до сих пор не в, не в браке. Давай заключим брак. Просто знаете что? Если... У него будет... Он сам гений. Если у него будет гениальная жена, то он будет... То будет велик шанс на то, что их дети тоже будут гениями. Я хочу сейчас найти такую девушку, но, скорее всего, ее нету. Ладно, вот Амалия. Смышленная. Амалия фон Хальденслебен. Думаю, можно попросить, чтобы она стала нашей женой. Точнее, не нашей женой, а женой Верцу. Отлично, все, брак заключен, 24 года, 24 интриги, я просто не могу, смотрю и наглядеться не могу на эту замечательную цифру, 24, вы только подумайте, 24. Так, я надеюсь, что у вас друг с другом нормальные отношения, и вы не захотите потом друг друга поубивать. Фактория была построена семьей Фальера из Республики Венеция в округе Брентеси. Они все, все южнее и южнее продвигаются сюда. О, кстати, сейчас у нас а, Византий владеет Басилиса а, Павлина Гордея. Вот это да. И, кстати, а давно в Византии княжеские выборы. Видимо, с самого начала партии. Я не знал, что тут это, что тут княжеские, ой, то есть не княжеские, а какие, имперские выборы, да? Имперские выборы, агнатическое наследование. Я думаю, что в Византии есть, типа, одна, одна какая-то династия, которая всеми правит. Смотрите-ка, она еще, вот это да, вот это да. Басилиса Павлина Гордая замужем за Басилевсом Владимиром, который, в свою очередь, является великим князем русским. Ого, вот этот поворот. И у них, кстати, нематрилинейный брак. Ну, хотя... Вот если бы тут было невыборное наследование, то тогда, возможно, это привело бы к тому, что Византия и... Византия и Русь объединились в одно огромное государство. То есть при помощи... При помощи брака. Ну, это, конечно, здорово. Ладно. Но это не сбудется, это только мечты Антипапство человека, известного как Папа Марин, закончилось Папа Марин Мудрый стал теперь Папой То есть, то есть они сместили э, Папу Евгения Да? Да! Теперь, теперь Папа не Евгений, а Марин И он является вассалом Священной Римской империи Священная Римская империя установила своего папу. И теперь у них свой папа. <laughs> Ясно. Понятно. Ам... Ну, замечательно, что ж теперь Священная Римская империя стала еще сильнее. Почему? Ну почему? Почему она стала еще сильнее? Она же должна слабеть. Вот, знаете, теперь Священная Римская империя точно римская. Точно священная и точно империя, потому что у них есть Рим, потому что они исповедуют католичество почти на всей территории своей страны. Да не почти, а на всей территории своей страны. И империя точно, потому что посмотрите, какая огромная территория. Жаль, что мы, что не мы за нее играем. Ага, да, да. Следующий дождь, асторый ученый ответил на призыв к крестовому походу, который отправил папа Марин, поскольку прежде дал обещание. Все, мы вступили в крестовый поход, Крестовый поход. а папа объявил крестовый поход на землю Иерусалим. Когда-то эта территория была исконной частью крестьянских земель, и теперь христиане со всего света собираются сразиться за нее еще раз. Иерусалимскими землями правит магеметанец Халифмина. Он у нас шиит. Но под натиском католичества это, это лишь вопрос времени, когда эпохи Его мрачного ига придет конец. Бог дарует всем участникам этого праведного похода отпущение грехов. Крестовый поход на Иерусалим начался. Деус Вульт. Пишите в комментариях, Деус Вульт. Посмотрите-ка! Вау! Сколько, сколько поднялось просто! Сколько людей поднялось на этот на крестовый поход. Ну, естественно, мы тоже поднимаемся. Так, давайте поднимаем армию. Поднимаем флот. Пишите в комментариях к этой серии Деус вульт». Можно писать Ава Мария, можно писать Деус Вульд. В общем, мы начинаем крестовый поход на Иерусалим. Ой, как же много мемов, с... связанных с этим. Вы, типа, Вы что будете брать? Мы, пожалуй мы возьмем Иерусалим. Погрузились на корабли, соединили все корабли, и нужно, со... да, нужно все корабли соединить в, Атри... в Адриатическом море. Так. А потом уже вся вот эта армия объединится там. Теперь, когда весь христианский мир пошел отвоевывать Иерусалим, наверное, никому не будет делать, до да, каких-то мелких дел. Интересно, чем это все обернется? Так, естественно, Фортуната, Радольфа, и Доминика будут у нас полководцами в этой битве. И мы, естественно, отправляемся в Иерусалим. Не думаю, что мы придем туда самыми первыми. Но я надеюсь, я очень надеюсь на то, что мы внесем большой вклад в этот крестовый поход. И тогда нам отмерят сколько-то денег. Деньги, благочестие, престиж, власть. Все это нас ждет в этом крестовом походе. Так, ну где там наши корабли? А вот они уже почти приплыли. Смотрите, ка они тоже все ополчились. Султанат Фатимидов. Тут уже кто-то, тут уже Сицилия приехала. Так, давайте мы по сюда пойдем. О, книга закончена! Все знают, что многие годы я посвятил работе над своей книгой. Сегодня, наконец, пришло время представить ее публике. Я посмотрел на книгу и прочитал название «Итальянский язык. Том первый». Песцы молча переглянулись. Давайте посмотрим на нее. «Итальянский язык. Том первый. Качество один. Этот учебник по итальянскому языку предназначен для начинающих. Содержит упражнения для всех возрастов». Что ж, мы написали книгу, это дает нам прирост престижа, плюс 0.10. Хорошо. Так, и... У нас нет вдохновения, но это, это никак не повлияет на то, что мы напишем Magnum Opus. Да, я, кажется, говорил или не говорил, после того, как мы напишем свою книгу, мы начнем писать Magnum опус для сообщества герметисты. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Уединившись за своим писемным столом с пером и чернилами, я взглянул на чистый пергамент и задумался над масштабом задачи, которую взвалил на себя. Мне нужно не только записать свои знания, но и скрыть их от недостойных. И мы получаем модификатор, пишет Магнум. О, опус, что даст нам про плюс 0,5. Хорошо. Так, в конце концов, я стою перед целью крестового похода. С мечом в руке я готов штурмовать стены города. Сейчас Арсуф падет. Вау. Крестовый поход на землю Иерусалим начинается, и мы готовы принять участие в битве. Мы получаем черту характера крестоносец, что дает нам плюс два военный. Личные боевые навыки плюс 10, отношения духовенства плюс 15. Ой, замечательно. Мы крестоносец. Крестоносец. Крестовый поход. А, кстати, мои, и мои эм, полководцы тоже получили э, черту характера крестоносец. Здорово. Классно. Возьмем Арсуф. А потом возьмем Иерусалим. Что скажете, ребят? Вы со мной? Я надеюсь на то, что этот крестовый поход пройдет удачно. Но я не смогу без вас, дорогие мои друзья. Поддерживайте меня обязательно. Приятно слышать, что период мира и умелого управления хорошо отразились на развитии округа цара. Жители довольны, а налоговые поступления достигли рекордных значений. Вперед к процветанию. Корабли можно отправить обратно в Венецию и там их распустить, чтобы они не тратили деньги, потому что как вы понимаете, крестовый поход очень затратное дело. А может быть за то время, пока у нас здесь, э, пока мы здесь будем брать город Арсуф, у нас появятся еще там войска наймутся. Или нам еще другие войска понадобятся. Смотрите, как, как много у нас здесь присоединилось союзников к нам. Почему они все идут за нами, интересно? Ну это как бы замечательно, что они идут за нами. А канцлер у нас, что у нас случилось? Кристофора Конторини Умер от рака И нам нужно назначить нового канцлера Ты хочешь у нас в совет, да? Кто у нас там сейчас? Советник Вот, абонданцию Абонданцию я сделаю Так, поменять должность в совете Ты будешь канцлером Канцлером А тебя Тебя мы назначим советником Просто советником а, потому что ты ну ты бездарный. У тебя никаких вот ничего выдающегося здесь нет. Все, теперь ты не в обиде. Вот, кстати, да, все, молодец. Я так понимаю, что нам нужно осаждать Иерусалим. Поэтому давайте сейчас передвинем всю эту армию сюда. Они, кстати, пошли за нами. Да. Они присоединились к нам и, и ходят за нами. Здорово. Все, берем Иерусалим. К счастью, небо сегодня, сегодня ясное, ближе... Так, ну... Этот ивент уже был. Я напомню это про то, что у нас Асторы открыл комету. И наконец эта комета прилетела. И большое количество народу собралось, чтобы посмотреть на это. И всем все увидели, и всем понравилось. Все надолго запомнят эту ночь. Мы получим черту высокомерный. И еще 100 престижа. Куда, ж, куда уж больше нам престижа-то. Так, 7500 крестоносцев осаждают город Иерусалим. Уже 10 тысяч. То есть, ну, как вы понимаете, Святая Земля будет возвращена. Но пока что это только начало. Вдруг... Смотрите, как, сколько здесь... Сколько здесь, какая здесь большая армия идет. Нам нужно успеть осадить Иерусалим до, до тех пор, пока они не подошли сюда.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 изучением звезд. И у нас есть даже черта характера ученый. Да. Давайте астрология. Да. Возможно. За кого-нибудь другого мы выберем другую ветвь. Но асторы у нас пока что будет ученым. Смотрите-ка, сюда папа уже пришел. Вот это папство. Тоже осаждает. Здесь кто-то терпит поражение. Уже минус 28. Но когда мы возьмем Иерусалим... Военный счет подскочит Ну, чуть повыше он станет Но что-то пока такого не происходит Еще один ребенок нуждается выбрать Типа воспитания, Фредерика Фредерика у нас управленец Давайте ее развивать в управлении Что ж, ну я думаю, можно Отдать приказ о нападении А, нет, блин Большие потери мы понесли Лучше так не делать Впоследствии Лучше просто осаждать, и все. Кстати, почему вот эта армия не присоединится к этой армии? Легче же ходить одним огромным строем. Правильно? Или нет? Так, верс... весть о том, что герцогини Аньес планирует установить новый торговый маршрут. Мы опять-таки попросим у них деньги за то, что они хотят новый торговый маршрут установить. Так, ваше негодование объяснимо, но неправомерно. Соглашение соседнего государства вас не касается. Ну и ладно, не хочешь, не надо. Здесь еще какая-то эпидемия началась. Ну-ка. Так, подосады Здесь, посмотрите, еще какая-то эпидемия началась. Что здесь? Оспа. То есть, кроме того, что здесь огромный военный поход. Видимо, все-таки кто-то из них занес сюда оспу. И здесь еще началась. Но она, конечно, очень, очень сильно может повредить успеху нашего крестового похода. Так, я добился значительных успехов в записи своих знаний по теме звезд и планет. Но это слишком обширная тема, чтобы коснуться всего, что представляет собой астрология. Мне нужно сузить ее и сфокусировать свои усилия лишь на одном из аспектов. Либо звезды, либо планеты. Что лучше, звезды или планеты нам изучать? Давайте звезды. Да, звезды. Типа это астрология, вся фигня. В... Во время Средневековья это была прям настоящая наука. О, здесь у нас битва идет, посмотрите-ка. Не, ну здесь, конечно... Ну, крестовые походы здесь, конечно же, выглядят эпично. Просто, можно сказать, вся западная, центральная Европа объединилась и начала свой поход против, всей, а, против всего Ближнего Востока. Наконец-то, после года тяжелого труда, мне удалось закончить грандиозную работу по астрологии. Если этот том выдержит испытание временем и хорошо послужит моим преемникам, возможно, однажды они смогут добавить свои знания к моим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Астрология. Этот магнум-опус непревзойденного качества, непревзойденного качества раскрывает секреты астрологии, но его текст был подвержен сложному шифрованию, которое далеко не каждому под силу разгадать. Чтобы разгадать этот магнум-опус, потомок нашего Асторы должен состоять в обществе герметисты и обладать образованностью больше 20. Не каждый здесь владеет такой образованностью. Вот, посмотрите. Священный поход на Святую Землю идет вовсю. Чем же он закончится? И кто же в этом в итоге победит? Вы узнаете в следующих сериях. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующей серии. Всем пока.